супер ребят всем добрый вечер на связи александр Инюк. с вами команда твт эксперт сразу извините за качество видео качество картинки не получается в лайв выйти будет запись итак давайте посмотрим что интересного было на этой торговой неделе на что стоило обратить внимание как это себя отработало в понедельник мы с вами говорили об американском долларе, об индексе американского доллара. И э, я, я предположил, что с большей вероятностью цена будет оставаться в рамках диапазона, так как все катализаторы, которые ранее, которые ранее двигали цену выше, да, которые были драйверами роста, они уже себя как бы изжили, они уже в цене. Поэтому дальнейшее продвижение оно требует новых драйверов, новых катализаторов для, для этого. Но и падать пока что рано, потому что ФРС, они заявили о том, что планируют ужесточать монетарную политику, уже ускорили тейперинг. Таким образом, американский доллар увеличивает там ценность, его прирастает. да, вот. И за счет этого получается, что на рынке баланс. Вроде и двигать дальше пока что не, не на чем. да. Но ну и падать пока что тоже не на чем, так как доллар достаточно силен, поэтому я рассчитываю на то, что американский доллар вплоть до середины января будет находиться в боковом диапазоне. По европейской валюте в понедельник мы с вами говорили о том, что э, с точки зрения среднесрочной, да, есть смысл как раз рассматривать шорты, потому что с очень высокой вероятностью дисбаланс монетарных политик приведет к тому, что цена на евро опустится там в район отметки 1,11, 1,10. Вот. Но с точки зрения спекулятивной торговли отличным уровнем является лимитная поддержка на отметке 1.1260-1.1265. В этом диапазоне у нас сосредоточено несколько уровней объема. Да. Здесь мы видели реакцию лимитного покупателя, да, который удерживал цену от падения. И вот в данном случае на этой неделе идея себя снова отработала. Жду завершения отработки. Это уровень объема за март 2019 года, и там можно как раз будет взять хороший шорт по этому активу. По швейцарскому франку идея с обновлением локального максимума и э, отработкой корреляционной идеи, с продавой идеи на схождение евро и швейцарского франка, она все еще актуальна, поэтому давайте дождемся обновления локального максимума, образования пин-бара, либо просто выход, реализация. Э, маркет спроса, да, и после этого уже можно будет открывать полным объемом эту позицию. По австралийскому доллару идея в понедельник была отработать, где у нас австралиец, вот австралиец. Идея была отработать лимитную область поддержки, да, та, которая отрабатывала себя и до этого, то есть Хеджеры достаточно агрессивно набирают лонг-позицию, не закрывают ее, это первое. Второе, Австрали... Банк Австралии уже заявлял о том, что они планируют ужесточать монетарную политику, и это нормально, да? в текущих условиях все банки ужесточают это, монетарную политику. И Хель... Банк Австралии, они уже сократили объем стимулирования в два раза, да, и планируют полностью от него отказаться и увелич... поднимать ставку. Вот. Хеджеры активно набирают лонг-позицию, удерживают эту лонг-позицию, поэтому э, много факторов указывают на то, что с очень высокой вероятностью австралиец продолжит свое восходящее движение. Плюс по открытому интересу там тоже есть звоночки в пользу дальнейшего роста. Идея была отработать лимитную область поддержки. При подходе к этой лимитной области есть смысл рассматривать э, сделки на покупку таким образом цена очень достаточно быстро добирается к отметкам за это уровень объема за декабрь 20 21 года я думаю что плюс-минус уже на следующей неделе мы закрепимся выше этих отметок пока что факторов на разворот цены нет по новозеландскому доллару и канадскому доллару аналогичная история. Мне очень нравится, что новозеландец начали активно набирать хеджи. То есть есть поддержка со стороны крупного капитала, есть интерес со стороны крупного капитала. И это может прям двинуть цену значительно сильнее, чем по австралийскому доллару, к примеру. По канадцу. Здесь... Все достаточно тесно коррелирует с ценами на нефть поэтому нефть немного вверх канадец тоже немного вверх но как красиво они обновили предыдущий минимум и прямо после этого сделали отскок на более младших таймфреймах вы можете увидеть и небольшую дивергенцию на локальном минимуме да с обновлением локального минимума и э, как раз хорошую контратаку в моменте да вот поэтому э, Внимание стоит как раз уделять. Мы смотрим более старший таймфрейм, дневной, 4 часа. Определяем потенциально интересные области. и Дальше опускаемся на мелкие таймфреймы для поиска более точечно точки входа. По британцу. Напомню, что идея была как раз отработать вот эту штуку. Когда актив двигается на оптимистической ноте, да, когда просто на маркет-покупках двигают цену вверх, очень высокой вероятностью цена опустится к своему локальному минимуму обновит его да вот тут минимум с которого начался этот импульс сделает обновление какое пока что но там нету какой-то статистической зависимости сделает обновление этого минимума либо протестирует его и после этого будет разворот это то что по статистике да здесь вот это раз описывал по поводу опционных сделок по поводу уровней поддержки вот это все сыграло роль, и как раз э, паттерн себя снова отработал. Здесь лимитная область поддержки, первое. Второе – это обновление локального минимума, импульса, который произошел на оптимизме. Ну и третье – это там, и, э, уровень, меньш... э, уровень, где много опционных сделок прошло. Поэтому по э, британцу прям вот супер зашло. Супер красиво отработала себя торговая идея. Японская иена, она все слабеет и слабеет. Хеджеры покидают позиции. И пока что открытого интереса, нет интерес в целом недостаточно для того, чтобы поддерживать эту валюту. Пока что среднесрочных позиций не, не планирую открывать по японской иене. Биткоин протестировал отметку 50. Лично для меня все то, что в районе там вот 51%, ну, даже так, 52 55 то да даже 51 тоже это как раз интересные места для того чтобы накапливать шорт позицию шорт позицию не просто через шорт фьючерса либо там маржинальный шорт спота а через опционные конструкции на понижение с целями на март 22 -го года там на, на июнь 22 -го года мы с вами говорили о зависимости рынка наличных денег до да, Денежных агрегатов М1 в разных странах, М1, М2, вот, и капитализации рынка криптовалют. Золото пока что не очень интересно, но оно уже все отработало, да, то есть мы с вами говорили о том, что есть область поддержки вот эти HFT, которые появляются на пробой. Эти HFT, которые двигают цену дальше вверх. В будущем это хорошая поддержка. Поэтому, когда цена возвращается к этим HFT, когда она входит в эту область поддержки в данном случае это была область поддержки, здесь как раз есть смысл дожидаться небольших, ну, дожидаться дивергенции, HFT, пин-бар. И вот с этих моментов пытаться работать на продолжение тенденции. Это единственный вариант, когда я работаю на продолжение тенденции. Потому что здесь четко и понятно, что огромный объем приняли, да, выкупили, чтобы двинуть цену дальше. Значит, они заинтересованы в том, чтобы удерживать цену. Они агрессивно набирали себе позицию. Поэтому будут лимитно удерживать все то, что будет ниже этих значений. И есть как раз смысл дожидаться, вот HFT дожидаться, дивергенции, пин-баров, удержания лимитных. Также я хочу напомнить, что с... С сегодняшнего дня, с 24 декабря по 8 января, ТВТ предлагает вам уникальную возможность получить 22% скидки на все продукты компании ТВТ. Не упустите эту возможность, воспользуйтесь тем, кто давным-давно уже нас смотрят, да, просто смотрят, ждут, дожидаются моментов, когда я покажу какой-либо из графиков, чтобы заметить там интересные ситуации, интересные события. Вы это все сами можете делать. Да? Для этого вам нужна платформа, для этого вы можете пройти марафон, экспресс-курс, который у нас практически вообще доступен. Вы можете просто смотреть, наблюдать и изучать те си ситуации, которые мы разбираем на наших стримах, применять эти ситуации. Но это вы сможете сделать только в случае, если у вас будет доступ к платформе еще раз напомню с 24 до да, декабря по 8 января 22 процента скидки с новогодними праздниками вас друзья не выпускайте такую возможность по золоту э, до момента пока доходность десятилетних облигаций под отметкой 1 и 5 пока что благоприятные условия для дальнейшего роста плюс Удерживаю удерживают цену. Нефть неплохо отскочила, подходит как раз к области лимитного сопротивления. Я буду рассчитывать на шорт, я буду рассматривать шорт позиции в ближайшее время по нефти. Слишком, ну, не могу сказать, активы не бывают слишком дорогие, либо слишком дешевые, все зависит от спроса предложения. Я считаю, что в ближайшее время предложение будет больше, чем спрос, и таким образом будет профицит нефти. По другим э, сырьевым активам мы поговорим чуть позже, когда уже выйдут сото отчеты, когда уже э, участники рынка э, выйдут на рынок, да, активно будут торговать. Давайте еще фондовый рынок рассмотрим. Там по газу, конечно, пьере интересно, все супер, но газ э, пока что на неинтересных ценах находится. Фондовый рынок. Снова подобрались к своим максимальным значениям, к историческим максимумам. S&P снова тестирует эти максимумы. Посмотрите, как, как круто выкупили S&P, да и все остальные индексы. В понедельник мы с вами говорили об вот, S&P. Аналогичная история, как и с британским фунтом. Да? Когда что-то происходит на эмоциях, на оптимизме, это что-то будет всегда... Перебивать предыдущие минимумы, скапливаться будет ликвидность и после этого будет происходить обратное движение и продолжение того импульсного, вот этого первого импульса, вот здесь будет продолжение начинаться. по S&P еще не так красиво, самая красивая ситуация произошла по моему фавориту на ближайшее время, это как раз Dow Jones, по Dow Jones прям вот супер, смотрите, во-первых, вот здесь мы перебили на Импульс, который произошел на эмоциях, да. Вот следующая свеча, это у нас понедельник. Вот посмотрите на контратаку, которая произошла. Здесь контратак и по количеству, и по объему произошла. Плюс мы четко оттестировали область, где как раз и была лимитная поддержка. Чуть-чуть пониже. Вот как раз вот здесь. Область, где была лимитная поддержка. И с этой области закрыли в виде пин-бара с большим объемом в нижней части свечи. Чаще всего это приводит к отличному движению цены в нужном для нас направлении, к развороту. И а, здесь как раз есть смысл рассчитывать на обновление исторического максимума. Поэтому вот Dow Jones пока до сих пор дальше удерживаю и спред между S&P и Dow Jones держу. Посмотрим, насколько долго они будут сходиться. По другим индексам пока такой крас красивой картинки не нарисовалось. Да, S&P тоже оттестировали предыдущие свои минимумы, там где скопление было большое, но особого перевеса, дисбаланса объема здесь не было. Я считаю, что фондовые индексы в ближайшее время будут находиться в диапазоне. Многие американцы сейчас пытаются оптимизировать свои налоги, многие американцы будут продавать часть позиций отрицательным результатом для того чтобы не платить по ним опять же налог поэтому до середины января фондовые индексы либо будут оставаться в таком же диапазоне как сейчас может немного снизиться но на какой-то импульсный супер рост я не рассчитываю вот была отличная возможность и стоило пользоваться потому что фондовые индексы редко так сильно и отлично проваливаться чтобы сформировать красивую ситуацию вот за этим нужно следить и не упускать. Еще раз хочу напомнить о том, что скоро Новый год, да? И команда ТВТ подготовила для вас супер подарок. Это 22% скидки на все продукты команд, компании ТВТ. Спешите воспользоваться, потому что предложение будет действовать с 24 декабря по 8 января. Вот и все. Всем хорошего вечера, отличных вам выходных, до встречи в понедельник, там я буду уже в лайве, счастливо!